Выпускник Казанского университета, режиссер, сценарист, продюсер Ильшат Рахимбай снимает видеоролики в поддержку татарского языка, получая широкий отклик у аудитории. Почему важно сохранять культуру родного языка в сюжете нашего корреспондента? Это попытка поговорить о национальности сквозь призму четырех тем. Свобода, наследие, семья, и мон. рассказывает Ильшат Рахимбай, который вместе со своей командой решил рассказать об этом с темной стороны. То есть есть много вещей, которые уже и так показывают все, все это в там хорошем свете, мы решили сделать более киношную, более социальную тематику и попробовать придумать четыре истории, которые рассказали бы вот про эти четыре вещи с точки зрения проблем, которые существуют на этих уровнях. Самая главная проблема, по словам автора, следующая. Татарский язык пропадает. Он сохраняется лишь в далеких деревнях и старинных сказках, а вот молодежь его не использует. Понимаю, со всем этим уходит. Какой-то огромный кусок картины. То, что невозможно воссоздать, то, что невозможно найти в другом, например, народе. Обороты речевые там, или какие-то энергетические особенности языка, культуры, которые я чувствую, чувствуют там, мои родители, мои бабушки, дедушки, которые этим жили. Подготовка, сценария, определение локаций и монтаж – все это заняло несколько месяцев. Как заверил Ильша Трахимбай, над роликами работала самая лучшая команда, в которой каждому из участников не безразлична судьба татарского языка. Того же мнения, как оказалось, придерживается и аудитория. Например, ролик Гайле, что значит «семья», набрал 25 тысяч просмотров. Мы никак не ожидали, что такое... Громкое внимание будет к этому. И это говорит о том, что ну, в людях живет запрос на этот вопрос. Живет э какая-то какая такая проблематика, которая их задела, и о которых они хотят говорить. И ну, это для нас большой показатель, что ну, есть, значит, э эта боль на этом уровне. Совсем скоро видеоролики станут транслироваться по телеканалу Универ ТВ. По словам Ильшата Рахимбаев, в роликах нет определенного посыла. Каждый, заглянув в свою душу, словно в зеркало, найдет в них что-то свое, родное и близкое. Диана Шлинкова, Фаридзахитуглы, Универньюз.